сбор, хранение и размещение которой обеспечивается информационной системой в форме открытых данных. Документом, подтверждающим наличие либо отсутствие общедоступной информации, обычно является техническое задание, техническое требование, спецификация, либо другой документ, в котором содержатся сведения об общедоступной информации в информационной системе. Может ли протокол комиссии по информатизации являться основанием для реализации мероприятия по информатизации? Протокол комиссии по информатизации может являться основанием для реализации мероприятия по информатизации при наличии данных полномочий у данной комиссии. В этом случае к мероприятию по информатизации должно быть приложено решение о создании такой комиссии и ее полномочия. Для каких классификационных категорий объектов учета возможно заполнение подраздела 3.1 ⁇ Сведения об использовании компонента ИТКИ ⁇ Подраздел 3.1 ⁇ Сведения об использовании компонента ИТКИ ⁇ может заполняться для 10 и 20 классификационных категорий объекта учета.